доброе время суток, дамы и господа леди джентльмены и также недоброжелатели и шантажисты так будет у меня постоянная речь начинаться а, ну сегодня будем вести диалог о программе виктория а, есть ютубе там 447 только запускаем от меня администратора а, в ней очень много стало продвижений появился русский язык тестирование ну тестирование осталось но много много много изменений прям радует людей редкий раз но особенно меня так как я пытаюсь уже в этом деле тоже продвинулся хорошо э, по поводу русских дисков тестирование и Удаление, решение, форматирование. А, Где-то можно объяснить человеку на форуме, или по звонку, или удаленно можно его как бы отремонтировать. Но еще раз говорю, это только тестирование. Посмотреть, чем, как он дышит. После этого тестирования все равно придется нам а, панельку делать от имени администратора, но это я вам покажу по ходу пьесы. Ну, поехали. Меньше слов, больше делать. А, тестирование. Здесь появилась кнопочка хорошенькая такая, прекрасненькая. Вот. Ну, в принципе, так-то не изменилось, только русский язык, и появилась кнопочка. Здесь сервис. Ну, и действие с этим сервисом, что это дальше будет делаться. Вот. Я вот... Вот здесь вот информация оп-диски. Вот, это паспорт его. Также и на флешке. Может, это все Вот, я ставлю свой паспорт. Ну, как бы у меня первый. Это у меня рабочий. Это просто у меня жесткий диск. У нас 320. Смарт, смотрим, что там у нас. Ну, конечно, не ахти. О, даже хорошо-то. Вчера был у меня две красеньких сегодня. Ну, блин, я... Да, погонял его довольно... Да, уже нормально. Вот, журнал... Ну и посмотрим сейчас как тестирование будем здесь он идет вот кнопочка починить но ну, починить он как бы ну все равно кто пытается эта программа что-то делать но она как бы обозначает обновить это обновить это совсем то это она убирает тот от э, коллектор и ставит другой ну в принципе здесь все будет видать вот Здесь что у нас? Это пров... проверка по секторам. Ну вот это очень долго. <смех> Я тут раз поставил, аж 12 часов работала. <смех> Не выдержал. Это сектора. Ну это уже скорость э, пульсирования, проще сказать, объяснить. Это чтение это форматирование ну, нумеровать это убирает полностью все коллектора вот эти все там пиф, по нулям ставит а это уже чтение это вот так вот как бы ну она как -то убедительно что-то делает вот это здесь здесь практически когда какой коллекста коллег Клик... который плохо выговаривает тот к этому калистро, где начинает трещать пищать визжать у вас жесткий диск и от, с этой стороны его просто можно чинить ну по крайней мере она что-то пытается сделать но это идеальная программа которую я когда-то из всех пробовал э, с ng жестких дисков вы э, дж ну с ng у них 200 э, ВДшник 5400, Samsung, по-моему тоже 7200, по-моему, ну что-то такое я не помню. Ну, каждые производители, каждые свои характеристики, проще сказать, их надо смотреть все это делать. А, ну, это идет быстрый тест поверхности, ну это быстренько S и поехали. Вот эти кнопочки. Если вот сейчас, подождите секунду, сделаем стоп. Сделаем, например, сейчас попробую. Может, у меня что это получится? Я точно не знаю. Как бы у меня он нормальный. Ну, может быть, у меня и быть и ненормальный. Может, где-то все равно колликсторочек что-то долбанится. Ну, вы видите. Здесь уже как бы поменьше. Довольно неплохо довольно хорошо можно так смотреть а сделаем паузу а блин вот это вот это скорость пульсирования ну, ставим не тысяч, ну делаем поменьше а, поехали ну вот блин Вот он, смотрим, ага. Вот он. Вот так вот делаем, копируем, заставляем. Ну и убираем примерно за место двойки ставим ну, однерку ставим, например раз и начинаем вот с этого места вот начинает извиняюсь на быстром тесте ничего не получится делать ладно сделаем стоп попробуем вот починить делаем попробуем с нуля вот ладно попробуем с нуля так это мне что-то быстро поставим на 112 да так лучше будет на это сколько процентов сделает это сколько мега вот мегабит секунда это килобит в секунду с как он идет ну, в смысле проверка идет здесь вот уже побольше идут сектора здесь можно Павел здесь вот тем меньше делаешь тем меньше секторов но его больше видать просто по одному и мы проверяем смотрим как это получается вот как видите у меня есть, начинается 6 гигов он у меня маленько подрезаны так как у меня был он маленько хреново работал вот по подрезу не попозже расскажу как это делается ну, сразу вот не чтение а сразу починить и починить верьте ну ладно это будет долго конечно долго и упорно ну примером а, поняли примерно суть дела долбанул вот так вот раз его назад отмерил и чук и то же самое смотрел сколько секунд так ладно сделаем стоп а, дальше рассказываю что дальше нам делать а, вот эта перепрыжка идет Под, ну как если у вас а, то же самое начинает прыгать вот здесь вот И не может дальше двигаться вы двигаетесь раз например раз вы здесь вот смотрите сколько выполнения сервис вот это вот самое интересное, что акустика энергоснабжение. Акустика это когда у вас просто трещит такой жесткий диск, да, например. Вот включаете его, на старт делаете, ну вот Дэшнику вот здесь парковку головки, сами понимать когда шлепает чук-чук-чук-чук-чук. Здесь вы его настраиваете. А, вот здесь вот, вот делаете расснабжение, как вы видите, можете побольше сделать на тестирование. Ну, делайте старт и он у вас молотит смотрите секунд как лупит у вас можете сделать так тоже верть но ну, мне почему 28 тоже что там мне везде вентиляторы ставится под жесткими дисками вот. сколько мегабит секунд ну так вот где-то трещит он прям раз вот щук щук щук щук и будет у вас проверяться. На ну, это, в принципе, это для моего жесткого дикса, для старенького это довольно уже как бы неплохо идет. Но ну, мы делаем стоп. О. А трубаемо. Вот дальше делаем сервис. А, вот, это не поддерживает смотрим какой у нас тест идет скорость какая жесткого диска ну в принципе 5 10, 16 это в принципе нормально для а, жесткого диска который стоит в ноутбуках вот эти в принципе нормально потом смотрим что она под систем безопасности здесь как бы ну в принципе лучше не лазить сюда по идее как я это паспорта ну, не паспорта, пароли пароль устанавливать удалять и ставить ну блин здесь тяжело конечно делать но не знающий лучше не надо я редкий раз вот бывает что запароливаю когда кому-то что-то надо ну тоже самое не надо здесь что вы можете сделать здесь вы смотрите например получить окей okay. увидите что у вас жесткий диск например могет сделать ну и также читаете восстановить вот ну и применить ну может ошибку как пишут ну здесь уже в принципе по-русски написано здесь дураку понятно кэш временные функции это временные функции короче объясняю а, кстати, не забудьте поставить, если будете ставить Виктория, или на флешку, или на D под систему, под Windows систему ее нельзя ставить. Ну, в смысле, не то будет. Вот он, лок. Вот это. Конечно называется. Что вы делаете? Ну, в принципе лучше всего вот так удалять, но это пока не надо. Вот. Смарт, другие перерецепции. Ну, это дальнейшее сейчас увидите. А, технологию Ну, в принципе, тоже самое. Очистка можете выключить кэш, там, очистить смарт. Не с уровня форматирования здесь. Установить, как у вас сата, какой стоит. Ну, у меня вторая сата, ну, у меня, ну, в смысле, на третью ставить, если у меня как бы это ddr4 ну сато он меня в принципе еще пока не поддерживаются сато SATA... это на жесткий диски короче на из жесткий жестких диски еще тай. сато 3 уже по моему вышли а на жесткий диск еще что-то я не помню чтобы выходили когда включить отключить кош вот ну, в принципе полный скан поверхность с картой это вот так вот включаешь то же самое ну и это долго, три часа, смотрите сами, да. Делаем стоп, а потом полный скан поверхности. Но ну, это то же самое, в принципе одно и то же. Ну даже видите, уже меняется вот эти тут вот, вот, сами по себе. Вот. Я пока он нашел, ну прерываем, делаем стоп. Так, дальше что на Быстрый тест поверхности, ну уже заметили. Это вот это вот работает быстрый. Сейчас будет. Да. Ну, 6, 6 минут будет все. Это вот по первому. Вот, останавливаем тестирование механики SSD. вот она вот как я вам сказал, уже автоматически сразу запускается это чтобы не было шума просто шума дела нет вот. стоп закрываем да, кстати, вот это SSD, не SSD, это HD, если вот так вот ну короче, жесткий диск будет вот так вот молотеть это нормально если вот так вот низко будет, это хреново если когда вот так вот будет, ну тоже хренов. вообще идет на флешке SSD, она идет прямо вот так вот. тук тук тук тук тук тук По скорости или там, может быть, там, не знаю, там, может 200-300, там 500-600, там. Там я не знаю, скорость какая. Я с ними пока не занимался. а Тестирование проверили. Атрибуты Smart Вот уже есть. Как бы в одной в одном месте уже все есть вот пару минут уже должно автоматически работать да Ну ладно, бог с ним. Что-то мне элемент. что Ну, мне пока переводчика нету. Вот. Но все равно он сильно не перевел. Полная сама диагностика очень долго но это то же самое, практически вот это вот, тюк -тюк, долго smart Смарт-тесты. Ну, тут надо. Да. Все то меня затупил. Все данные с накопителя. А, нет. Ну, это стирать. Да. <смех> что-то я но в принципе у меня все равно пустой но это то же самое как вот, тоже стирать но вот настройки здесь по идее когда вы ее ставите уже они стоят автоматически сразу же можете по свой лад настроить вы работаете 64 пи старенький USB, ну, все остальное пиво но это вам не судьба это не дано это там блин разбираться до караул сам толком не разобрался паспорт определение как в сами тут все написано тестирование с интерфейс здесь по моему да вот нажимаете f1 и читайте читайте читайте что здесь можно написано тут чтобы вникнуть, это просто надо знать, читать, читать, читать, читать, читать. Если все это изучите. Официальный сайт, его там, казанского. Копируйте и вставляйте. Здесь тоже сама программа программе есть. но ну, если деньги есть, у вас много можете поддержать. Что нового? 528. И здесь вот идут, что раньше какие были версии. Вот. Что поддерживает. И вот эти вам вот. все надо, чтобы знать, надо вот это все изучить. Нача от начала, например, вот это вот. Вот. 469, 47. Нет, ну да. 47, 469. И пошлепал вот это все надо знать вот когда вы что-то здесь сделали Виктория все вы прогнали у вас жесткий диск ну вот это например все полностью прогнали а, бывает что ошибки ну это ерунда он практически я говорю это тот как тестировать Ну все равно шум убирает там все остальное какую-то львиную дозу мы сделали долю вот вот этот вот а, дальше закрываем ну, лучше всего закрыть аварийный выход вот ну что О, вот. у меня еще в принципе осталось как бы я с вами покажу вот командная строка как я говорил обязательно от имени администратора все права делаем и потом а потом ставим так диск у нас по моему сейчас глянем как он называется то у нас рабочий д вот и мы его удаляем делаем д и тоже нет русский д вот он д e, сейчас я конечно не буду его проверять я его еще вчера проверял погонял сейчас я удалю это все будет примерно показывать вот так вот все файловую систему ну плюс еще здесь не обнаружил, не, обнаружил, не обнаружил проблем, но здесь будет проверка коллекторов, то же самое, разблокировку и это. Вот, если вам то же самое надо проверить, например, царь жесткий диск, Enter нажимаем, он у вас разблокирует, естественно, невозможно никак не может а, делать у а, это да и нет это ну тут уже ясно дураку написано он вас перегружается и буквально часа полтора может два как с, по зависимой испорченности вашего жесткого диска и сисди там или флешки или что-нибудь такое он будет час два молотить три Но, пожалуйста только вы не включаете только не выключаете вы просто Угробите и неси не только жесткий диск вы угробите э, свою систему что у вас стоит можете угробить это просто бабсачик все Ха. пусть он проверит на перегрузится и обратно устанет на свое место вот но ну, я естественно делаю нет нет О. Ну не хочу, нет, подожди тут нет, вот, я не хочу проверять вот нет, ну давай большим буквами поставим, чтобы понятно было, нет, ну он конечно дело, а чтобы поправить жесткий диск, еще одна на ошибки, вот если проверить только на ошибки, вы сделали fss canon например, с экэ с каналом но кто-то например Х не ставит кто-то делает я вот например сделал сразу сам. я включаю и она у меня просто молотит. ну вот а, дамы и господа у нас а, система в порядке жесткий диск в порядке все мы уже как бы проверили все как надо. Теперь, что мы... Ну, давайте, наверное... Ну, в принципе, все нормально. Так, что же я хотел сказать-то, блин. Ну, ладно, бог с ним. Все мы это сделали. Также пишем... А, закрываем нашу административную строку. Закрываем и хит. Ну, это типа английский досвидос сейчас я напишу ехиду о блин что тут мне это не ехида", что я пишу неправильно блин. вот вот так вот теперь правильно вот блин говорили мне учителя учись блин по английски учись английский но блин зачем лёша писать это все не надо ну хреново с меня английский язык о все закрылся вот мы его так вниз ничего не сделай так но ну, в принципе мы маленько а, жесткий диск по идее вот так вот мы поправили коллектора все остальное а, ну как реанимировать вообще жесткий диск а, у меня на моем блоке есть видео и вы можете посмотреть ну естественно надеюсь подпишитесь ну лайк может поставите. ну в принципе всем а, до свидания, пишите задавайте вопросы а, ну до свидания удачи вам